Сегодня мы во Львове. Я только что вышел с поезда, сзади меня железнодорожный вокзал. Приехал я во Львов по делам в рамках одного проекта для компании «Свастон». Не, не упуская возможности, помимо проекта, записать влог в этом шикарнейшем городе, который мне очень нравится. И, наверное, Львов не может не нравиться. Мне сегодня очень повезло с погодой, тут светит солнышко, красивая осень, плюс сам Львов, и я думаю, что будет просто великолепный репортаж. Сейчас только надо заехать э, на вписку, в апартаменты, принять душ, привести себя в порядок после поезда, и можно смело начинать. Сейчас я вам покажу, где я живу. Приемного вид починку, говорят. Вот оно как. Как будто к бабушке приехал. А стол какой такая вот у меня тут прихожка выбрался в самый центр. Место это называется площадь рынок, тут куча различных заведений, тут огромнейшее море туристов, и, как вы знаете, Львов очень славится кофе. Казалось бы, да, вроде кофе, но никак во Львове точно не растет, но благодаря Юрию Кульчицкому Львов можно назвать кофейной столицей. Тут огромнейшее количество кофеин, каждый из них э, клево по-своему, везде свой антураж, какие-то фишечки, и сам кофе здесь варят очень вкусный, поэтому побывать во Львове и не попить кофе это то же самое, что не побывать во Львове. Я первый раз во Львове один, Поэтому испытываю небольшой дискомфорт в плане того, что я не очень хорошо знаю этот город. Ну Как бы по центру да, я могу пошляться, ну, показать какие-то заведения. Но для того, чтобы влог был поинтересней, я встречусь с приятелем, который поводит нас по улочкам. И что-нибудь, мне кажется, ну, расскажет, я надеюсь, что это покажет. Вот, зовут его Назар, сейчас мы с ним встречаемся. Ну, а если не покажет, то что-нибудь покажу вам я. Я завтра здесь еще буду с утра и повожу по этим удочкам. Ну, наконец-то я встретился с людьми, где можно что-то посидеть, что-то выпить, поговорить. Проходи. Здравствуйте. Слышается еще? Без того вообще нет. Что на завтра? Потому что одна одна из Клина на... я Да, это завтра. Ну а заклады тоже. У нас тут открывается каждый месяц. Я не знаю, сколько закладов. Именно Один закрывается, другой открывается. Если так месяц и два в Львове не было, то, то я бы половину, наверное, не признала. А вы не были все? Я да, и ватичненько. А вот, давай классно. Ну и там кайф, там музыка шикарная. Это пиво и винил, которые, да? Да, да, да. Этмосфера. Этмосфера. Этмосфера. Просто шикарная Шикарный чизус. все фоткаются. А, такое есть, чтобы украшали так все витрины на Хэллоуин, да? Я уже даже где-то видел. Чуть-чуть. Я как раз прошлый год уже ближе к Хэллоуину в Киеве был. Уже такие, знаешь, уже дождливо, прохладно, и в каждой витрине эти тыковки, ну, даже такая своя атмосфера. Тут даже так светло. Да, ну тут очень классно сделали, власне, саму территорию, скажем, по ландшафтному дизайну. Вот этого я не видел. А это вот как раз там был яма, зараз там будет выгодно. Там, типа, одна из самых, самых старых звезд Украины, я знаю. Типа, ну, они были, типа, руинованные. И шарышевские. Ну, это uh -huh. сейчас такие громадские площади. Вот это все очень много лет было вообще закинуто и запущено все. Потім, в у нас. Потом, в годы, наверное, семь, может быть больше, это все просто было загорожено. парканом, тут вообще ничего не было. Ну, uh -huh. там, типа, все руины, это стреляли. Песня. Украинский мемориал, знаете, какими-то памятниками, огромным, там, с площадью и такой, uh -huh. там, мармурой, там, какие-то громадские Там же ж были у него, зараз, другого, как мы выйдем, там, риф, в uh -huh. котором мы такие, где Сейчас все в Рескиках, и Холодно. Торопится на работу, все пьют кофе, я один иду гулять. У меня не так много времени, у меня сегодня еще одно интервью, поэтому я решил по-быстренькому прогуляться, посмотреть что-то интересное и потом бежать по делам, и уже у меня потом будет скоро поезд. Вот, вчера встретились с Назаром, я же хотел, чтобы он поводил по интересным местам, все это вам показать, рассказать, но быстро стемнело, и получилось то, что как бы картинка темная вам точно будет неинтересна. Мы походили по интересным местам, которые посещают больше львовяне, нежели туристы. С нормальными ценами, с нормальной там, кухней, напитками и прочими делами. Вот. Я постараюсь просто список этих заведений со ссылками на эти заведения положить под этот ролик. Пойдем во двор потерянных игрушек, мне ребята посоветовали. Говорят, очень прикольное место во дворе. Куча различных детских игрушек, которые ну, там лежат или висят уже несколько лет. И это чем-то напоминает рассказы Стивена Кинга. Я все хотел рассказать вам, почему же Львов славится кофе. Но, как говорят, это все благодаря Юрию Кульчицкому. Юрий Кульчицкий 300 лет назад, можете загуглить, это такой человек который родом со Львовщины, села под Львовом. Вот. Он во время захвата осады турками Вены, когда Вена уже готова была сдаться, он пробрался через турков, зная турецкий язык, и донес послание о том, чтобы Вена не сдавалась, короче. Вот. Ну, более подробно вы можете загуглить, вся эта информация есть в интернете. Смысл в том, что Европа не проиграла туркам, турки были побеждены и не захватили нас. Вот. И Юрию Кульчицкому предложили выбрать себе награду из трофея, который был отобран у, тур, у турок, у турков. А, на что Юра сказал, дайте мне... Он увидел 300 мешков кофе и взял кофе. Кофе тогда считался сатанинским напитком, а, турецким. А никто его не пил. И подумали, ну, кому нужно вот это вот козье дерьмо, козье какашки. Конечно, эти 300 мешков. Думали, что он возьмет что-то более дельное. Вот. И Юрий открыл первую ковярню. В Вене вот, народ туда ну, плохо ходил, вот, им не нравился чужеземный напиток. И, как гласит легенда, как-то у Юры нечаянно типа, попал в кофе сахар. Он попробовал и сказал, ага, такой кофе люди будут пить. А потом стал добавлять туда некоторые ингредиенты, пряности. И так появился рецепт кофе по-венски, который работает до сих пор, как бы есть во всех кофейнях там, Европы. Смотрите, даже в МЭП-СМИ есть двор потерянных игрушек. Мы пришли. Тут немножко жутковато, Но сейчас я вам это покажу. Такое ощущение, что сейчас кто-нибудь выскочит отсюда. место, я под видео оставлю координаты этого места, если будет интересно, будете во Львове, можете зайти и посмотреть. деле ребята мне вчера рассказали о куче различных мест, которые стоит посетить не в самом а как бы центре, не на самой площади рынок, которые привыкли обычно посещать туристы, вот. но все эти помещения, заведения я точно не смогу обойти, потому что времени мало, но сейчас вот я иду в какую-то чебуречную, где говорят очень вкусные дешевые чебуреки, вот. и я проделал долгий путь. В гору Весь вспотел Но ну, вроде бы сейчас я подойду Друзья, нашел это заведение Вот сзади меня находится Это место Где я ел чебуреки Называется он Четвертая студия магазин кафе в общем я здесь э, съел два чебурека один не осилил, с сыром один был второй был с мясом э, стоят они каждый 13 гривен вот. а в меню был борщик э, со сметаной за 420 представляете, 4 гривны 20 копеек поэтому если вы будете во Львове э, захотите сэкономить на питании то вот это место самый кайф где можно э, в колоритном местечке э, нормально э, покушать кофе по-турецки на песке вот. и здесь очень много туристов такое интересное помещение и раньше как говорят здесь собиралась львовская богемая Я сейчас жду еще одного человека, у меня еще одно интервью, ради которого я приехал во Львов с приятелем Тарасом Хаммером, тоже для проекта для бренда «Свостон». Вот, собственно, и пан Тарас. Скрытая камера. Не думають про свої вчинки, не думають про то, що вони залишать по собі. Це, як на мене, є негативним. І власне у Львові, як культурній столиці, цю тенденцію треба в першу чергу у Львові. Цю тенденцію треба певним чином не мати. Знову ж таки, у нас є всі можливості для того. Театрів, багато много театров, есть культурно-посвитницких закладов. Но проблема в том, что политика государства, политика влады, она не сопротивлена, на, на то, чтобы развивать эту сферу жизни. Все, интервью Тарасу взяли, теперь можно хоть немножечко погулять, хотя времени у меня осталось буквально пару часов и мне уже будет пора садиться в поезд. Поэтому сейчас надо быстренько сгонять в магазин игрушек, купить ребенку. Такую-то игрушку. Времени осталось мало. Надо покушать и покажу вам еще одно заведение. Называется «Украинская по двери». Вот это заведение, в которое, когда мы приезжаем во Львов, мы всегда с Таней, с Женей останавливаемся. Тут очень классная украинская кухня. Недорогие цены. Ну и антураж хороший. взял себе борщ а, с мясом красный украинский клевый вкусный а плюс я взял себе кремзлики это такие драники деруны горшочки под соусом из грибов с мясом за все это я отдал 100 гривен смотрите 100 гривен за такую очень классную украинскую кухню поэтому всем рекомендую это место координаты я скину под роликом ссылочку. Обязательно. Mm -hmm. Так. Yes. Thank you. Thank you. Thanks a lot. <laughs> Только что подошел человек И попросил сделать со мной селфи Сказала, что смотрит мой канал Для меня это очень приятно Встретить во Львове Человека, который смотрит Привет тебе, спасибо, что подошел Конечно, все очень быстро Очень мало времени здесь провел Так прям обидно Уезжать, жалко Уже бегу на вокзал Время летит неумолимо и не хочет Дать мне возможности посидеть хотя бы еще попить кофе ну вот такое, все в бегах но но зато кайфово полчаса до отправления осталось я пошел пешком на вокзал возможно это была ошибка потому что я не успел даже ничего в поезд себе купить поесть но в то же время я еще раз прошелся по Львову по этому классному городу у меня ужасно от ноги но сейчас можно будет сесть в купе, лечь на койку и отдыхать целых 17 часов, пока я дойду до Николаева. Вот. А насчет еды я все время парюсь и не знаю, что покупать в поезд. У вас нет такой проблемы? Я не могу накупать каких-то харчей, чтобы их есть максимум, что я беру. Это какие-то шоколадки, чай, кофе. А, собственно, и все. Иногда еще. Ну, Какие-то, может быть, бисквиты. Вот Рашенский бисквит часто спасает в дороге. А вы, если ездите куда-то в поезде, напишите в комментарии, что вы берете с собой. Потому что для меня это реально проблема. Я никогда не могу угадать. Сейчас вот у меня осталось полчаса до поезда. Я забегу какую-то палатку, возьму штуки 4 сникерса. чая у меня есть но в принципе до дома дожить э, реально.